всем привет дорогие друзья если вы смотрите это видео значит с вами антон белюк и трудоустройство в польше самая главная ошибка трудовых мигрантов так называется этот видеоролик потому что в нем мы поговорим именно на эту тему я расскажу вам о Самое главное, на мой взгляд, ошибки 90% трудовых мигрантов, которые едут на заработки в Польшу. И, соответственно, таким образом помогу вам избежать этой самой главной и серьезной ошибки. В общем, если вы заинтересованы в трудоустройстве и вообще в жизни в Польше, то это видео для вас. Поэтому устраивайтесь поудобнее. И поехали, друзья! Итак. Самая главная ошибка трудовых мигрантов, которые едут на заработки в Польшу, заключается в том, что 99%, ну, может, 90% этих людей являются абсолютно неподготовленными к заработкам в этой стране. не подготовлены ни морально, ни умственно, э, ни финансово. В общем, со всех сторон они абсолютно не подготовлены в большинстве своем то есть едут без достаточной суммы денег так называемой подушки безопасности которая необходима когда едешь куда бы то ни было на заработки потому что ты в любом случае рискуешь никогда не знаешь наверняка найдешь там работу на которую рассчитывал сразу или придется там какое-то время быть в поисках достойной и нормальной работы таким образом люди приезжают с минимальным количеством денег которое им хватит вот только если сразу устроиться на работу и прожить до первой зарплаты и соответственно очень часто случается так, что с работы их обманывают, там совсем не то, что они ожидали. В итоге находят, какую бы попало работу, лишь бы только прожить и работают разнорабочими настройками, какими-то уборщиками, ну на разных черновых работах, каких только попало, чтобы только заработать себе на жизнь. Ну и это одна из самых главных ошибок. Опять же, одной из самых главных ошибок является то, что люди едут без знания языка, то есть абсолютно не подготовлены в языковом плане. Очень многие приезжают э, с разговорниками и с трудом выговаривают «день добрый», как туда пройти, не могут договориться, то есть не говоря уже о каких-то более серьезных вещах, и при этом рассчитывают на работу заработной платой тысячу евро и выше. Но это бывает смешно. Поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что сам работаю уже больше года координатором в Польше, работал на польское агентство по трудоустройству группа Progress, теперь работаю на агентство Project Plus и не раз с таким сталкивался, поэтому обязательно. Если вы уже решили ехать в Польшу, не спешите особо, уделите хотя бы несколько месяцев на то, чтобы потянуть польский язык. Он не настолько тяжел, как кажется, он очень похож на наши языки, это все-таки славянская группа языков, очень похож на украинский, на русский, поэтому обязательно уделите этому вопросу внимание. Ну и третье, на мой взгляд, Опять же, одна из главных ошибок, но ну вот я выделил три таких, это отсутствие подушки безопасности в виде денежных средств, незнание языка, и третья ошибка, это когда человек не готов абсолютно морально к поездке за границу, не готов к тому, что его там ждет. О чем я говорю, сейчас объясню, я говорю о том, что зачастую люди едут на заработки, Допустим, а также в Польшу, которые даже в другом городе не были на заработках, не то, что там за границей где-то. И они попадают как будто на другую планету. Для них все новое, чуждое. Они попадают в зону крайнего дискомфорта. Я люблю повторять в своих видеороликах, что выходить из зоны комфорта можно и даже нужно обязательно, чтобы развиваться. Нужно осознанно помещать себя зону дискомфорта, но очень главное здесь также не переусердствовать, потому что если переусердствовать и, и э, поместить в себя крайний дискомфорт очень резко, можно сломаться, не выдержать, упасть духом и все в этом роде. Тем более люди едущие э, первый раз за границу, там в Польшу допустим, с Украины, с какого-нибудь села, они питают иллюзии по тому поводу, какие тут будут условия жилья, очень замечательные, хорошие условия работы, как в лаборатории. Но по приезду очень-очень часто обламываются. Обламываются очень конкретно в том плане, что их ожидания не соответствуют действительности даже на несколько процентов. К сожалению, в Польше часто такое встречается, что приезжаешь, работодатель обманывает жильем, вместо двух человек в комнате оказывается четыре. Или пять. Причем эти 4 или 5 алкоголики. Кто-то ночью храпит, у кого-то воняют носки. Условия труда еще более худшие, чем на Украине даже, возможно, были. Также там где-то, может быть, и обманули еще и зарплатой. Такое тоже бывает. И человек попадает в крайний стресс. Он в другой культуре, в другой стране. Абсолютно другой язык, другая манера общения. Для него все новое, чуждое ни капли не похоже на то, как было дома и он пребывает в таком случае в шоке. Очень часто люди которые не привыкшие ездить куда-то на заработки не привыкшие помещать себя в такую зону дискомфорта опускают в этом случае руки и просто ни с чем возвращаются домой и просто После такого навсегда зарекаются о том, что больше не ездить на заработки за границу, разочаровываются вообще в Польше и делают ошибочные выводы. Yeah. Чтобы такого не случилось, советую, если вы никогда не были на заработке даже в другом городе, не замасываться сразу на Польшу, съездить куда-нибудь другой город, в другое село для начала, в другой город. Привыкнуть в зоне дискомфорта, хотя бы с большего, чтобы когда вы приедете, и попадете здесь там если не поведет, не дай бог с первого раза попадете на обман но вы будете уже готовы в плане моральном то есть вы уже были на заработках вы уже попадали в такой дискомфорт то есть у вас будет подушка безопасности и вы подтянете свой язык хотя бы до минимального уровня то есть вас уже не сломает тяжелая ситуация со старта вы немножко освоитесь обменетесь по сторонам месяц два поработаете Отложите какую-то сумму денег, потом найдете лучшую работу, лучшую, и лучшую, с лучшими условиями труда, с лучшими условиями проживания, и в итоге добьетесь успеха. В итоге добьетесь успеха, если поставите перед собой такие цели, не сдадитесь, то все по-любому будет классно. Но для этого, для того, чтобы не сдаться, обязательно нужно выполнить три вот этих условия. Это подушка безопасности денежная, чтобы была с собой, языковой барьер. Э, то есть подучить язык хотя бы с большего и подготовить себя морально к тому, что все может быть со старта не так сладко, как вам обещали. Вы должны быть к этому готовы. И тогда все будет класс, друзья. Yeah, I, что ж, если этот видос был для вас полезен, то обязательно не забудьте ставить под ним пальцы вверх. Также хочу напомнить, что я веду сейчас прямые трансляции на своем канале. В день выхода каждого видеоролика Вечером выходит прямая трансляция В которой мы разбираем тему видеоролика И также вы мне задаете Прямой трансляции онлайн Пишите вопросы свои в письменном виде Я на них сразу вам отвечаю Читаю, отвечаю соответственно Ну вопросы любые абсолютно На тему жизни и заработка за границей собственно, Ну и зачитываю частенько актуальные вакансии в Польше. Слово сотрудничаю с надежными агентствами по трудоустройству сейчас. И рекламирую их вакансии, предлагаю их вакансии. Там есть работы на любой цвет и вкус. Как для разнорабочих, так и для специалистов. Поэтому, друзья, списки всех актуальных вакансий вы сможете найти на моем канале в Telegram. Ссылочка на который будет в свою очередь в описании к этому видео. Ну и также списки всех актуальных работ вы сможете найти на моем официальном сайте antonbluk.ru ссылочка на который появится в конце этого видеоролика в нижнем левом от меня в углу вашего экрана не забывайте писать комментарии под этим видео делитесь ссылками на мой канал с друзьями заинтересованными в жизни и работе в Польше не забывайте ставить лайки либо дизлайки под этим видео в зависимости от того понравилось ли вам оно также не забывайте подписываться на мой канал Work and Life и на канал Польского агентства по трудоустройству Проект Plus, на которое я сейчас работаю рекрутером подписаться на эти каналы сможете также в конце этого видеоролика Ссылочки на них появятся в правом углу от меня, вашего экрана. Ну, а на этом у меня все. Вот я уже дошел к работе. Белосток. Так что буду закругляться. До скорых встреч в Польше, друзья. Пока.